заказные покушения за бабки и так далее. Вот сейчас этот Амельченко дал показания, которые в общем-то, идут в разрез вот с, с той версией, которая в газете опубликована и так далее. То есть, он говорит, что журналист его оговорил, не то самое написал. Но вот что интересно, интересно то, что Владимир Иванютенко, помните, Володя Иванютенко, которого на Новый, перед Новым годом три, раза, три мужика в подъезде остановили и стыкали ножами, он пролежал в реанимации, опознал вот этого козла. Да, и вот он сейчас Володь требует, чтобы следствие провело официальное опознание. Он его увидел, опознал. И это, который теперь отказывается от своих слов, что он был среди тех, кто тыкал его ножами. Вот этот Валерия Мельченко. Так что все нормально. И меня спрашивают... Что будет со всеми этими ребятами, которым сейчас тыкают ножом в жопу и, и так далее? Ну вот я... Запишите еще одну цитату сегодня Мальцева, да? Что в сравнении с тем походом, mm -hmm. да, который начнется на путинских и на их семьи, красный террор покажется увеселительной загородной прогулкой. Это я вам железно говорю. Вот это цитата, ее можно совершенно спокойно распространять. Потому что ну, народ тогда был доведен до крайней степени кипения. Но над ним так не издевались, как сейчас издеваются. Его так не унижали. И все униженные, а кого вытерли ноги, и некоторых не только ноги, а как он, Володя ножами тыкали Они захотят Чтобы кто-то ответил А скорее всего, чтобы ответил Весь путинский режим И уж кто-то потом Ножом в жопу получит Я даже Это Не могу вам прогнозировать Потом Мальцев опять будет виноват Скажет, блядь, вот скотина Мальцев Вот он, он, он революцию там Нам устроил А и по после послереволюционный террор Он нам устроил это же будут говорить. Вот эти вот суть, которые сейчас издеваются над людьми, которые вытворяют не пойми что, они будут говорить, что это вот какие-то злодеи, садисты там и все такое прочее. Не, ребят, демократы, только чай, как Высоцкий говорил. И... Трое руководителей подразделения МВД Башкирии, подозреваемые в групповом изнасиловали девушки дознавателя уволены за проступки, порочие чести и достоинства сотрудников полиции. А они говорят, что она сама дала и так далее. И, в общем, все очень интересно. Папа, там главный э, росгвардеец у этой девушки. И, в общем-то, сейчас будут разборки. Ну сейчас очень нетрудно. трудно. Вот мне говорят, вот чего-то особенно а, пишут много. Вот, а, замначальник Росгвардии по республике в э, да, э, его дочь ТТТ. Как вы думаете, чем дело кончится для трех ментов? И вот всякие предположения. Вы ну, Знаете, самые реальное предположение сейчас ему сочувствует. У нее там куча друзей-прокуроров, ему помогают и так далее. Потом, ну то, с той стороны там тоже.